Итак, LiveGood это американский клуб здоровья с продуктами высочайшего качества, и причем по самым низким ценам на рынке. Это уникальная возможность сегодня быть здоровым, поддерживать здоровье своей и своей семьи, тратя небольшие средства, не такие, как обычно люди вкладывают, когда они какой-то компании прямых продаж или сетевого маркетинга. Несколько слов о создателях. Бен Глизский – это генеральный директор, и Наудер Хазан – это директор по маркетингу. Это люди, которые имели уже свои компании, производящие продукты здоровья, сетевые компании с очень популярным продуктом, с большими товарооборотами, то есть у них колоссальный опыт в этом направлении. Плюс они взяли в свою команду Райан Гудкин и его жену Лизу Гудкин, которая является специалистами в здоровом образе жизни, в здоровом питании. Райан Гудкин 15 лет в сфере медицины, биотехнологий, и он создает эти продукты, то есть он подбирает формулы самых эффективных продуктов, которые можно сегодня изготовить. То есть он является вот как бы отцом всего продукта, который мы с вами можем потреблять. Продукты все имеют сертификацию, высочайшие лицензии, и это органические продукты То есть многие компании сегодня производят продукты здоровья, где есть нитраты, нитриты, пестициды, гербициды и так далее В малых количествах, но есть Наши же продукты вот, сертифицированы настолько, что этого ничего нет Поэтому органические сертификаты и органические продукты и любой человек, узнавший об этом продукте, может его покупать, будучи либо клиентом компании, либо партнером. Естественно, клиентская цена всегда выше, партнерская самая выгодная. И поэтому мы рекомендуем стать партнером. Но у любого человека есть свой выбор. И мы сегодня посмотрим, почему выгодно быть партнером. Потому что партнер или участник нашей клубной программы экономит 75% и более по сравнению с партнерами обычных компаний, прямых продаж и сетевого маркетинга. Потому что мы имеем продукт, стоимость которого не включены сетевые накрутки, сетевые надбавки, те деньги, которые выплачиваются в сеть. А вы понимаете, любая компания сетевого маркетинга хвастается тем, что она выплачивает 60, 70 и больше процентов в сеть. И это как раз те деньги, которые люди переплачивают, потому что эти деньги идут в сеть. И ситуация возникает очень неприятная, деньги получают огромные те, кто раньше вошел, умеет строить команды, приглашать людей, а потребители, клиенты, а их часто 80% или около этого в любой сетевой компании с продуктами питания, биологически активной добавки, вот эти 80% покупают по завышенной цене. И это очень некомфортно Здесь же совсем другая стратегия Мы с вами увидим разницу в ценах И поймем, насколько предложение Нашего клуба LiveGood Привлекательно для любого человека Я кратко пройдусь по этим продуктам Чтобы вы поняли, с чем мы работаем И насколько это вам интересно А вы, те, кто уже имеет какой-то опыт в потреблении биологически активных добавок, продуктов, несущих здоровье, здоровом образе жизни? Пожалуйста, оставляйте комментарии. Вот э, я сегодня бегал, я, в этом году мне уже исполняется 62 года, я уже не молодой человек, скажем так, отчасти, но я стараюсь каждый день бегать 30-40 минут, перекладина, отжимания, разминки и так далее. То есть у меня занимают час-полтора э, мои спортивные занятия. И Кроме того, я слушаю книги, которые развивают меня. И сегодня я слушал э, аудио, которое называлось «Ключи к истинному счастью». Согласитесь, здоровье и счастье — это вещи очень связанные. Э, далеко не каждый может быть счастливым, если у него нет здоровья. Он может быть богатым, у него может быть там, много детей, жена и прочее. Но если он лежит под капельницей, как-то о счастье не очень… Вспоминается. Так вот мы с вами говорим о э, здоровье, которое является важнейшим составляющим нашего с вами человеческого счастья. Итак, первый продукт — это би биологически активный комплекс мультивитаминов для мужчин. Здесь собрано все самое важное. 24 витамина и ми, э, минералы, которые нужны для работы всего нашего с вами организма. Я думаю, вы понимаете, что без витаминов организм не может нормально функционировать. Это все наши обменные процесс, процессы, а их протекает каждую секунду в вашем организме триллионы. То есть и для этого нужны витамины. Если отсутствует, вы сами понимаете, витамин С отсутствует, сНГ начинается, витамин D начинает, кости ломаться, ну и так далее. В конечном итоге это белки жизни, витамин. Амин, вита – это белки жизни, то есть мы без них никак. И наш продукт стоит всего лишь 10 долларов. Очень комфортная цена. 10 долларов – это небольшие деньги по сравнению с другими. А сколько стоит подобного рода продукта, мы сейчас посмотрим. Здесь расписаны из чего состоят, какие витамины, какие микроэлементы, все что необходимо для нашего организма Наш продукт 10 долларов грубо, подобного рода продукт других компаний от 29 до 48 долларов Цены очень сильно отличаются, наша цена самая выгодная Подобный мультивитамин для женщин. Здесь добавляется железо, поскольку этот элемент более всего нужен именно женщинам. Вы сами понимаете, почему. То есть для нормального функционирования организма женщины крайне необходимо и железо, и все витамины. Это ваша энергия, это ваше самочувствие, ваше настроение, ваше здоровье, здоровье всех ваших органов. То есть без этих продуктов сегодня просто нельзя, особенно зимой. Сравним цены, опять же. От 29 до 47 долларов вместо 9 долларов 95 центов в нашей компании. Следующий продукт – это витамин D3 и k 2 Я думаю, вы знаете, что витамин D3 он нужен для усвоения кальция, для хорошей работы сердца, мышц, нервной системы. И он прежде всего нужен для высокого иммунитета. Люди болеют в основном потому зимой, что у них мало витамина D. Летом есть солнце, мы загораем, получаем витамин D он вырабатывается нашим организмом, когда мы получаем ультрафиолет. Зимой ультрафиолета нет, нормального питания нет и мы начинаем страдать. И у нас накапливается и дефицит кальция, и дефицит иммунитета, и отсюда масса проблем. Витамин К2 усиливает действие витамина D3, и степень усвоения кальция тоже увеличивается. Поэтому тоже крайне необходимый продукт. На планете больше всего дефицит витаминов из всех, именно витамина D. Давайте сравним цены. Наш продукт стоит 8 долларов 50 центов, аналогичные 21,50, 23,50, то есть 34,50. Мы с вами экономим от 60 до 75 процентов. Качество наше часто выше, чем то, что мы можем увидеть в других компаниях. Цена в разы ниже. Ультракомплекс с магнием. Магний тоже Элемент, который крайне нам необходим. Особенно нашему сердцу, особенно нашей нервной системе, сократительной функции каждой мышцы. То есть это огромное количество процессов, происходящих в нашем организме. И практически мы все тоже не дополучаем с пищей магний. Здесь все то, что нужно для хорошей работы нашего организма. Поэтому продукт крайне необходим. Цена нашего продукта 8,95. Подобного рода продукты в других компаниях 28,90-28,50, то есть мы с вами экономим 68%. Это у нас протеин, это строительные кирпичики нашего организма, это белки, протеины. И здесь протеины высочайшего качества из растительных продуктов, из гороха, из конопли, то есть те белки, которые являются самыми эффективными для поддержания работы всего организма. А это построение наших клеток, это наши мышцы, это многие функции в организме. Когда не хватает белков, начинаются, естественно, тоже проблемы. И, кстати, проблема дефицита белков в мире стоит очень остро, в бедных странах особенно. Мы, слава богу, там, если деньги есть, мы можем более-менее нормально питаться. Но, опять же, даже э животный белок, в нем нет большого количества незаменимых аминокислот. Здесь же присутствуют все самые необходимые незаменимые аминокислоты и все, что необходимо для нормальной работы вашего организма. Здесь также есть витамины, микроэлементы. То есть это комплексный продукт, который нужен для нормальной работы всего организма. Смотрим цену. Наш продукт стоит 22 доллара. Это у нас... Цена для участников клуба, для э, клиентов 34 доллара. То есть вы видите, что цена клиентская ниже стоит, она дороже где-то на 50-80%. Но это все равно дешевле, чем аналогичного рода продукт в других компаниях. Потому что вот в других компаниях он стоит 60-63 доллара. Мы же с вами экономим от 63 до 65%. Вот что такое клуб «Ливгуд». Вот это уникальный продукт называется суперзелень, суперзеленые. То есть здесь собраны те травы, фрукты, овощи зеленого цвета, которые крайне необходимы для нашего организма. Здесь присутствует спирулина, я думаю, вы знаете, что это такое. И э, еще другие очень ценные ингредиенты. Опять же, это омоложение вашего организма, оздоровление, придание тонуса. То есть крайне важный продукт с очень приятным вкусом, приятным запахом. Вы его растворяете, принимаете как напиток и получаете все, что необходимо для работы вашего организма. Я думаю, вы понимаете, что в каждом приеме пищи желательно, чтобы присутствовал салат или что-то в этом роде зеленого цвета. Вот это та биологически активная добавка, которая позволяет вам получить все необходимые питательные вещества. Цена продукта для участника клуба 18 долларов, для не участника, а клиента 30 долларов. Аналогичный продукт стоит от 70 до 100 долларов. Да, это не дешево. Это говорит о том, что здесь действительно используют очень серьезные ингредиенты, но наш продукт без сетевой наценки. Те продукты, что мы видим рядом, это как раз и есть завышенная цена продукта за счет того, что нужно платить большие деньги тем людям, которые занимаются продвижением. Еще один уникальный продукт – суперкрасные. То есть это органические суперкрасные плоды ягоды, фрукты и овощи. И я думаю, вы слышали или знаете, что вот эти продукты красного цвета, они крайне необходимы для работы нашего сердца и всей сердечно-сосудистой системы. И вы, наверное, знаете, что главная причина смертности во всем мире – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому продукт крайне необходим для людей старшего пожилого возраста, вот после 40-45 он нужен всем. Потому что есть люди, которые умирают от инфаркта, инсульта там в 36-45 лет. Это ненормально. Это дает цивилизация стресс. Но опять же, это результат неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Чтобы восстановить ее, нормализовать, это самый главный продукт. Супер красное. Сравним цены. Наш продукт, при том, что здесь собраны ну, уникальные просто ингредиенты, стоит всего лишь 18 долларов. Аналог в других компаниях от с 40 до 70 долларов. В 2, 3, 3,5 раза дороже. Это кофе. И все понимают, что такое кофе. Но это органический кофе, где кроме полезных составляющих, которые есть в кофе, имеется 6 грибов. Среди них такой известный, как кардицепс, я думаю, вы тоже слышали о нем. И здесь, опять же, необходимые вещества, которые повышают тонус, дают необходимое количество энергии, но не несут того негатива, который несет обычный кофе, потому что обычный кофе закисляет организм. А кислая среда это почва для развития бактерий, паразитов в нашем организме, и его нужно ощелачивать. Ощелачивать чем? Растительной пищей. Вот тем, что я ранее рассказывал. Это суперкрасная, суперзеленая. Это и есть растительная пища, которая будет ощелачивать ваш организм. а э, органический кофе не закисляет и дает все самое ценное и необходимое. И те люди, которые попробовали этот кофе, они уже не хотят обычный кофе пить, потому что они получают и здоровье и тот эффект, который обычно несет кофе. Кроме того, это кофе для снижения веса, для похудения, потому что он нормализует обмен веществ и э, немножко снижает аппетит. Поэтому те, кто хотят еще и при этом худеть, пожалуйста, это ваш продукт номер один. Сравниваем цену. Наш продукт стоит 17 долларов 95 центов. Аналогичного рода продукт стоит в 2-2,5 раза больше. 35-40 долларов. Вот это продукт, о котором можно рассказывать очень долго. Это масло CBD. Это продукт, который в последнее время пользуется огромной популярностью. Он изготавливается из конопли. И из семян конопли, и из растения конопли. И кто-то, когда слышит, что конопля, сразу думает, что это наркотические какие-то препараты и так далее. Нет, на самом деле это сертифицировано, по крайней мере, в Америке, Европе, в странах СНГ это постепенно все тоже будет утверждаться. Потому что здесь нет, здесь нет нейротропных веществ, которые, как у наркотиков, действуют на нервную систему. Но здесь есть канабидиол который является продуктом веществом который вырабатывается нашим организмом и этот канабидиол придает нам высокий иммунитет он нормализует деятельность нервной системы дает адекватное восприятие мира то есть мы начинаем его воспринимать радостно с улыбкой счастьем так как это делают дети. Посмотрите на детей, они веселые, они радостные, они улыбаются. У меня к вам, кстати, вопрос. И вы напишите, пожалуйста, в чате, сколько раз в день вы улыбаетесь. Вот просто напишите, сколько раз в день вы улыбаетесь. И я знаю, что с возрастом эта тема отходит на задний план, потому что появляются проблемы, болезни и прочее, прочее что нас расстраивает. Мы забываем, что такое улыбка. Напишите, пожалуйста, мне очень интересно, сколько раз в день вы улыбаетесь? Одну-две цифры напишите, мне это очень важно, потому что, потому что есть с чем сравнить. Вот, например, в Японии люди живут дольше, и у них уровень здоровья выше, потому что у них в привычке улыбаться. А как вы думаете, сколько улыбается ребенок? Ребенок в день улыбается минимум 300 раз, минимум 300 раз — Ему не нужен э, канабидиол, у него достаточно в организме этого вещества, но с возрастом его становится все меньше, меньше и меньше. Из-за этого падает иммунитет, снижается э, нормальное восприятие мира, мы начинаем больше страдать, мучаться, несчастье, болеть. И, э, кроме того, масло CBD – это мощнейший продукт для лечения очень многих заболеваний. И онкологии. И э, все, что связано с центральной нервной системой, инсульт, инфаркт, э, болезнь Баркинсона и так далее, вот эти все вещи, они очень э, эффективно лечатся при помощи вот этого масла. Болезнь Альцгеймера тоже возрастная проблема, CBD решает очень хорошо эти проблемы. Часто ну, как, как чудо происходит, человек начинает принимать этот продукт, он просто расцветает, он молодеет на глазах потому что это то что есть в молодом организме и нам нужно это восстанавливать Я думаю вы понимаете о чем идет речь мало того э, так вот 10-15 раз да хорошо если хотя бы 10-15 раз мы с вами улыбаемся часто люди уже забыли что такое улыбка у них уже маска такая на лице которая затвердела, и они уже не могут даже улыбаться. я часто смотрю на ровесников да им трудно улыбаться. К сожалению это так. Но у нас есть домашние животные. А, нет, это у нас пока что масса CBD. Вообще продукт очень недешевый. И наш продукт изготавливается из э, того, что 1% производителей в Америке производят. то есть это лучшие производители конопли на территории Америки. 1% всего производителей берется для того, чтобы нашу массу изготовить. Высочайшего уровня, высочайшего качества. И при этом цена 18 долларов. А в других компаниях 80, 90, я знаю, даже есть больше 100 долларов стоит вот такая маленькая баночка. Причем наша баночка это 750 мл, а в компаниях часто это 500 мл. У нас есть и 1500 мл, поэтому здесь вы можете еще даже экономить, то, что берете большую упаковку и получаете больше этого продукта. Ему нужно буквально несколько капель под язык, его надолго хватает, поэтому продукт просто уникален. А вот это продукт для животных, тоже масло CBD, потому что, ну вы знаете, что в развитых странах, вот мы сейчас в Польше, здесь практически в каждом доме есть собака. С ними гуляет, их любят, там убирает за ними и так и далее. далее. Да, и у нас тоже собака с Украины приехала, потому что как бы нужно ее куда-то девать. Поэтому вот этот продукт для наших домашних питомцев Кошки, собаки и так далее Они тоже молодеют и здоровеют Когда начинают принимать данный продукт Цена его 14 долларов наша Подобного рода продукты для животных От 39 до 50 долларов Смотрите, в 2-3 раза выше цена Это, это продукт, который несет Аминокислоты То есть, аминокислоты Это, опять же, есть Заменимые аминокислоты, есть незаменимые Заменимые, они вырабатываются нашим Организмом, но есть незаменимые 6 аминокислоты, если мы каких-то из них Недополучаем, это как недостаток витамина. начинают какие-то функции разрушаться То есть, это тоже Своего рода ферменты, которые участвуют Во многих функциях организма это, в общем, ваше здоровье, это все обменные процессы, это ваша молодость, это энергия, это работа многих органов и систем, то есть это фундамент вашего здоровья. Здесь собраны самые лучшие аминокислоты и самых лучших продуктов Цена нашего продукта 20 долларов Один из самых дорогих да? Хотя 20 долларов это не очень много Цена для клиентов это около 30 долларов Но аналогичный продукт других компаний Стоит в 2-2,5 в раза выше 42 доллара, 50 долларов То есть мы с вами экономим от 50 до 60% процентов. Это вот тоже очень мощный продукт Аналогов в мире нет Врач с международным именем, который его разрабатывал Говорит, что я обычно рекомендовал своим пациентам 3-4 продукта Чтобы они содержали вот эти вещи, которые есть у нас в одном Фактор 4 – это очень мощный продукт против любого воспалительного процесса И здесь 4 главных ингредиента Это куркума, конзим Q10, рыбий жир и чеснок вот четыре главных элемента. И они обычно в разных содержатся биологически активная добавка. Здесь у нас это все в одном. И вы должны понять, что воспалительные заболевания — это как раз причина практически всех заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания — это воспалительные процессы. Сахарный диабет — это воспалительные процессы. Онкология — воспалительные процессы. Сос... То есть Суставные боли — артриты артрозы и так далее это воспалительные процессы болит печень болит э, почки и так далее это все воспалительные процессы так вот чтобы снять воспалительные процессы чтобы улучшить работу органов и восстановить их работу данный продукт просто незаменим поэтому он нужен всем после там, 45 и далее лет мы все в той или иной степени страдаем от Воспалительных процессах в наших тканях Поэтому крайне важный продукт Цена его 18.50 для участников партнерской программы Для неучастников это 30 долларов Аналогичный продукт, но я говорю аналогов нет Но что-то примерно, вот там CoinZim Q10, там еще что-то 56 долларов, 58 с половиной долларов То есть наш продукт в 3-4 раза дешевле при этом он содержит те ингредиенты, которые в тех продуктах отсутствуют. Это Е3. Это энергия, электролиты. Это прежде всего продукт, который делается для тех, кто ведет спортивный образ жизни, фитнес-клубы и тому подобное. Но потом оказалось, что многие обычные люди тоже хотят иметь и тонус, и энергию. Здесь есть необходимые элементы, включая кофеин и так далее, которые придают тонус, дают человеку энергию и поэтому вы тоже можете использовать. Это продукты недлительного хранения. Е3 относится к ним. И еще, так, опять же цена нашего продукта 18 долларов, аналог в других компаниях от 42 до 50 долларов. 2-2,5 два, два раза дороже. Вот тоже продукты недлительного хранения. Это крем. Крем мгновенной молодости Вот он называется так То есть вы используя этот крем буквально за считанные минуты Получаете эффект омоложения кожи Это очень мощный продукт, очень популярный И поэтому многие женщины с удовольствием его покупают Пользуются, рассказывают своим знакомым, друзьям Предлагают и тому подобное Стоит он всего лишь у нас 15 долларов На фоне того, что в других компаниях он стоит 52 доллара, 34 доллара Подобного рода Продукт. Сами смотрите, опять же, в 2-3 раза дешевле стоит наш продукт. Дальше, продукт, который называется нестареющая кожа, для нестареющей кожи, это тоже Продукт очень нужный женщинам, потому что он действительно омолаживает, улучшает функцию кожи. Здесь содержатся коллаген, я думаю, вы понимаете, что коллаген – это то, что с возрастом теряется нашей кожей, отсюда начинается морщина, висание, потеря тургора и тому подобное. Вот это продукт очень эффективный, очень нужный, и это продукт, которого уже продано больше миллиона упаковок. Больше миллиона упаковок. Это действительно очень классный продукт. И сравним цены. Наш продукт стоит 15 долларов грубо, подобного рода продукты стоят 60-86 долларов, в 4-5 в раз больше. Поэтому любой человек, который использует продукты компании Live он просто будет счастлив и доволен, что к нему пришла такая возможность не переплачивать, не платить сумасшедшие деньги для того, чтобы восстановить здоровье свое, своих детей, своих близких, своей семьи, а реальная цена, потому что это природные продукты, они не могут быть дешевыми, но они становятся гораздо дороже, когда используются сетевые надбавки. И в основном именно в сетевых компаниях производятся хорошие, качественные органические полноценные продукты. Ну вот так повелось, потому что их производить очень недешево, и ингредиенты здесь природные, и поэтому нужно участие людей в продвижении этих товаров. У нас можно купить целые пакеты. Вот этот пакет, например, из 7 продуктов стоит всего лишь 100 долларов. В то время как в других компаниях это может стоить и 300, и 500, и даже больше. Вот этот продукт, то есть этот пакет максимальный, он стоит 300 долларов. Здесь все продукты собраны и 5 упаковок масла CBD. Если в других компаниях взять, одна упаковка 80 долларов, умножаем 5 на 80, уже 400 только за CBD, если брать по вот такой еще не самой высокой цене. Здесь же за 300 долларов вы получаете вот это все. Поэтому здесь можно покупать, не тратя целое состояние на здоровье,